Зажечь, испечь, не уберечь. Тушить, дымить, всех накормить. Отмыть легко и без усилий. Мы скажем: Вау, вот это сила! Выбор легком. Чистота просто Вау! Вау!